Привет, ребята, с вами Джоуи, с небольшим советом по монтажу. Думаю, это поможет вам с невидимым монтажом. И мы назовем его «Монтаж по взгляду». Монтаж по взгляду. Монтаж по взгляду. Что вообще это значит? Как, наверное, сказал бы Кевин. Тут все очевидно, но все равно важно, чтобы кто-то это сказал. Янгмани говорил следовать камерой за действием в боевой хореографии. Следуйте за действием. Если объект движется, вы двигаетесь. Если останавливается, вы тоже. Вот это и есть монтаж по взгляду. Следовать за действием, за направлением взгляда героя. Показать, на что он смотрит. Его самого. Потом снова, что он видит. Потом обратно к нему. И монтируйте, что он видит. Когда вы так делаете, ваш монтаж становится невидимым. И это конечная цель монтажера — остаться незамеченным. Вам не нужны отвлекающие склейки, потому что они убивают эффект погружения в фильм. Главное — следовать за взглядом, так как глаза — зеркало души. Ты можешь проявиться в душе. А зритель любит заглядывать в зеркала. Говоря о зеркалах, есть фильм «Окно во двор». Если не смотрели, это отличное кино. Там все следует за взглядом Джимми Стюарта, который наблюдает из своего окна. Весь монтаж в этом фильме обусловлен тем, что видит герой Джимми Стюарта. Такой монтаж работает, так как вы не думаете о нем. Например, Джимми подносит глазам камеру, и дальше показано то, что он видит. Затем возврат к нему, как он опускает камеру. И это логично, и все работает. Так как было бы неестественно, если бы поглядев в камеру, вы показали его потом глядящего в сторону. И это уже задав определенный ритм. Это кажется очевидным, но нельзя не сказать о важности всех кадров, потому что мы все время на что-то смотрим, а значение имеет каждый кадр. Если показывать все, куда герой смотрит, или моргнет, или еще что, это будет очень отвлекать зрителя. Так что следите, куда смотрит герой, и затем показывайте это. В этом примере третьего сезона Высшей школы видеоигр есть склейка, где Джош глядит перед собой, и. Давайте посмотрим этот момент. Я очень рада, что смогла сыграть со всеми вами. Он моргает, тут красивый момент в фильме. Как бы там ни было. Но если посмотреть клип дальше, то мы увидим вот это. Я очень рада, что смогла сыграть со всеми вами. Как бы там ни было. Тут есть едва различимое мимолетное движение глаз. Осторожнее с этим. Тут была хорошая игра актеров, и... И вам не надо, чтобы кто-то даже подумал, а куда это он нам посмотрел. Если он отвлекся другой, то и все выйдут из эмоционального состояния. А ведь вам нужно сохранить этот важный момент. Просто обрежьте кадр, чтобы он так и остался смотреть перед собой. И посмотрите, какая разница. Перевел и озвучил Сергей Афонин.